У вас есть традиции, как кровная месть, но оно не относится к шариату. Вы знаете, вот это понятие кровная месть, оно немножко а, неправильно понимается вами, многими из вас. Многие думают, что вот кровная месть, это там, убили у тебя кого-то, ты идешь и кого-то из их родственников там, убиваешь. На самом деле, такое тоже имеет место быть, но это скорее а, плохое, плохой пример месте на самом деле вот классический пример кровной месте распространенный у чеченцев это когда кто-то совершает преднамеренное предумышленное убийство и этого человека совершившего это убийство в отместку его тоже убивают и убивают представители рода погибшего человека это и есть вот классический пример кровной мести, и это абсолютно соответствует шариату. Однако, вот то, о чем я сказал ранее, когда, допустим, убийца убийцу не трогают, а вместо того, чтобы убить непосредственного виновника, убивают, скажем, его отца, его брата, там, или какого-то другого дальнего даже родственника, из-за того, что он у них более успешный, то есть ценный для их семьи, для их рода человек. Его убивают, чтобы нанести им таким образом больший вред. Это, конечно, не дозволено. Безусловно, это противоречит исламу. И, к сожалению, такие примеры у нас тоже есть, имеются. Они были, это практиковалось. Но это было то, против чего выступали обычно наши лидеры. Шаих Мансур, допустим, да помилуй его Всевышний Аллах, Многие, наверное, слышали, да, что он был противником кровной мести. Но он был противником именно вот такой кровной мести. То есть он вот это искоренял, что подобные проявления, они недопустимы. И надо понимать, что эти проявления это не умолчание. Это некоторые представители там могли выходить вот за рамки дозволенного и подобное делать. Или, например, бывало так, что непосредственный убийца, допустим, его задерживали при Советском Союзе, так бывало. Его задерживали и сажали в тюрьму, осудив за убийство. И пострадавшая сторона брала и убивала его какого-то брата там, или отца, или сына. Убивали его родственника. Тот сидит в тюрьме, и они как бы, ну, него, на него добраться, видите ли, не могут. И они убивают его кого то родственника. Это, конечно, недопустимо. Это как раз-таки то, что противоречит исламу. И за это, за такие действия, наоборот, тот, кто совершил это действие, он заслуживает равнозначного возмездия. И это не считается как бы, э, возмездием, да, расчетом. То есть эти стороны не, не будут в расчете. Так как они имели право на возмездие, то есть убить того, кто э, непосредственно совершил убийство, но не имели права убивать ни в чем не поминал человека. Просто из-за того, что он науродцем. Такая вот, в общем, на, к сожалению, неосведомленность многих людей в этом вопросе. Также вы должны понимать, многие думают, что в исламе ведь имеется смертная казнь, и тот, кто совершает преднамеренное убийство, его казнят по решению суда. А кровная месть, это ведь вопрос такой у чеченцев, где как бы, ну, нет государства, в котором действуют суды, в соответствии с исламом они там выносят решения. Так именно поэтому и Действовал и действует этот институт кровной мести, потому что люди не имеют возможности получить возмездие законным путем. То есть суд не советский, не российский сегодня, он ведь не наказывает, он ведь не дает возможности получить вот это возмездие. Они за убийство человека сажают в тюрьму на какой-то срок. Но ведь вы понимаете, что это не является равнозначным наказанием. Этот человек не понес заслуженного наказания. И именно поэтому у чеченцев существовал и существует вот этот институт кровной мести. И, и это происходит по решению. Да, это не у, уполномоченный там, государством судья это выносит, но это на совете этого тейпа, этого рода люди выносят это решение. Там бывают знающие, обладающие этим влиянием, этими полномочиями люди. Они выносят решения по этому поводу и осуществляется кровная месть. Также есть немало примеров, когда человека прощают и прощали там, по каким-то причинам. Это тоже выносится на этом же совете, этого рода, тейпа, принимается решение, что такого человека нужно простить. Какие глупости, Чечня никогда не будет независимой, Это ей это и не нужно. Засуд бюджет РФ, и все окей. Но нам не нужен этот бюджет РФ Бора-Бора. Мы не хотим. Мы хотим сами получать доход со своей нефти, а не, не чтобы Роснефть, там, российская казна и как этот? Дружки Путина, как это называлось у них? Кооператив озера. Чтобы не кооператив озера с этого получал доход. Почему в чеченской нефти доход получает кооператив Озера? Почему должен Сечин, Путин и другие получать от этого доход? Одни а чеченский народ. Мы хотим, чтобы чеченский народ получал доход. Мы хотим сами у себя реализовывать какие-то программы экономические для того, чтобы к нам потянулся иностранный бизнес, иностранные инвестиции. Мы хотим делать для своего народа для своей республики что-то хорошее за за свой же счет не просить у россии да, денег под какие-то программы для реализации каких то каких-то программ республики так сегодня делает кадыров сегодня допустим кадыров захотел построить дорогу на казино а пример что он должен сделать министерство автомобильных дорог и должны под эту программу, под это строительство значит попросить деньги у министерства автомобильных дорог России. Те должны там это все одобрить через миллион инстанций. Это все должно пройти, они должны выделить на это средства и после этого у нас построить деньги. Почему, зачем нам вот эта цепочка? Мы не хотим, мы хотим у себя в республике решать, хотим мы дорогу на Грузию, допустим. Все, мы взяли и сами же у себя нашли на это средства, выделили, построили дорогу, договорились с грузинами. Они со своей стороны построили, все, вуаля, у нас есть э, дорожное сообщение. Взя, взяли, захотели мы соединить населенные пункты своей республики с м, скоростным железнодорожным сообщением. Взяли и соединили, построили железную дорогу. почему Почему мы этого не можем сделать? Почему Швеция, Австрия, Германия, Франция, они это могут, они это делают, у них все их города, населенные пункты, все соединены друг с другом железнодорожным сообщением, очень хорошие, качественные поезда, все есть. Почему мы не можем этого сделать? Почему из Грозного в Урусмартан у нас нет поезда? Почему Вачкой Мартан? Почему нельзя добраться на поезде? Почему нельзя поехать с Знаменская на поезде в Наур? Вот, какие должны быть цели у нас. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы сами Зараб зарабатывали деньги то есть чтобы наша экономика она была самодостаточная она существовала сама по себе они а не, а, не зависело от вливаний там, россии кого бы то не было и чтобы эти эти деньги мы их полностью тратили на свои нужды они а так чтобы эти деньги оседали в карманах кадырова медведева путина сечина нет а вот полностью налоги собраны с, с народ вот она казна Столько-то миллиардов. И все эти миллиарды потрачены на нужды этого населения. Чтобы у жителей Асиновска были пастбища. Хотят они пасти коров. Но не просят денег люди. Хотят просто сами себя обеспечивать. Просто создай им условия. Дай им пастбища. дали пастбища. Хотят они в горы Чечни поехать и там пасти. Дали им эту возможность. Хотят люди иметь скоростной транспорт, дали им эту возможность. Хотят авиасообщение иметь, чтобы из Гудернеса с самолетом прилетать в Грозный. Да никаких проблем. То, что хочет народ, то и надо ему давать. И деньги на это нужно как бы, получать. Вот и все. Томсо, ты противоречишь, ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Они заставляют наших родственников отвечать за нас, они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем, мы ограничены этой религией.